Друзья, доброе время суток, в этом видео я хочу вам рассказать, как вы можете сделать MasterCard онлайн, то есть кредитную карточку, которой вы можете расплачиваться в онлайне. В чем плюс этой кредитной карты? Плюс ее в том, что вы можете положить на нее столько денег, сколько захотите, и больше денег у вас не снимут. Так вот, друзья, как мы с вами, значит, делаем такую карточку? Заходим, я знаю, что можно сделать ее на киви кошельке. В данном случае будем делать ее на Яндексе, я делаю именно так. Заходим в Яндекс, можно зайти сразу в Яндекс Деньги, Яндекс.Деньги. Яндекс Деньги. Заходим туда, если у вас Яндекс Денег нету, то в общем не беда, просто почту зарегистрируйте на Яндексе и у вас сразу автоматически появится Яндекс Деньги. Заходите в свой Яндекс кошелек, пишите в строке поиска, которого здесь пишите Мастеркард, нажимаете Найти и перед вами высвечивается. Вот, значит, на первом месте прям виртуальная карта MasterCard Prepaid. Да, в общем, так она и называется, виртуальная карта. Нажимаете на нее, и перед вами появляется следующая страница. На ней вам тут говорят, виртуальная карта в рублях, долларах или евро. Она позволяет оплачивать покупки на любых сайтах, где принимаются обычные карты MasterCard. Например, ее можно платить в PayPal, App Store, Android Market, Amazon и других сайтах. Номинал, номинал карты от, 3000, от 300 рублей до 14 тысяч Нажимаем «Купить виртуальную карту». Нас перебрасывает на другую страницу, на которой нам предлагают выбрать номинал этой карты. Ну, в общем, минимальный 300 рублей, и в данном случае мы этой картой будем платить за вебинарную комнату дешевую, поэтому... Вы... Напротив номинала карты пишем 300 рублей, страница обновляется автоматически, и вам здесь пишут, что со счета будет снято 338 рублей, видите, с комиссией. Вы нажимаете «Подключить услугу банка СМС-оповещения». Я согласен с правилами значит, выпуска. Нажимаете «Купить карту» и, в общем, оплачиваете прямо с Яндекса деньги. То есть вам, чтобы этим, э, купить такую виртуальную карту, нужно, чтобы у вас на Яндексе были деньги. Вот здесь предлагают дальше оплатить. Дальше вы просто оплачиваете, если у вас есть постоянный пароль в Яндексе, с помощью которого вы платите, вы платите с помощью, этого, с помощью этого пароля, значит. В общем, все. Вам потом, после того, как вы заплатите, вам присылают, вот прямо здесь на экране у вас будет написано, а вот даже сейчас у вас виртуальная карта MasterCard PrePay, номинал карты 300 рублей, номер карты, видите, звездочки, то есть 9 номеров не видно, остальные 3 видно. Срок действия карты до 11 2013 включительно. В общем, это информация, которая уже вам известна. Остальная информация придет вам на телефон. Если у вас телефон не подключен к Яндекс Деньгам, то это очень просто, вы можете сделать. Вам там покажут инструкцию, как подключить телефон. Там очень простая процедура. Вводите номер своего телефона, нажимаете ОК, вам приходит сообщение, вводите его и уже ваш номер телефона привязан к Яндекс Деньгам. В целом, это делается вот так просто. Итак. Вот так вот, в общем, просто делается виртуальная мастер-карт. Еще раз, на телефоне у вас будут данные, которых здесь не достает. В смс-ке они к вам придут, и вы сможете пользоваться вашей картой в интернете. Теперь в следующем видео давайте посмотрим, что вы можете этой карточкой оплачивать. В данном случае я вам покажу, как оплачивать вебинарный сервис этой картой. До встречи в следующем видео.